Коллеги, привет! Это Андрей Тихонов. Снова с рубрикой Конспект семинара. И это получается уже седьмое видео на тему семинара Лечения сагитальных вертикальных аномалий. И мы заканчиваем сагитальные аномалии. Заканчиваем третий класс четвертым механизмом его коррекции. Это ротация нижней челюсти вниз и назад. но я как бы уже достаточно Долго затянул с седьмой серии, прошу прощения, но все никак было не выбраться, сделать это видео. В дороге был постоянно туда, но все, сейчас уже решил во время выходного в таком довольно, может быть, нерабочем месте сделать это видео. Но, тем не менее, вам надоедает, наверное, тоже в одном и том же месте и все время про зубы, поэтому пускай будет вот с таким более-менее каким-то уже отпускным видом. Итак, третий, четвертый, точнее, извиняюсь, механизм коррекции третьего класса, как мы обсуждали это ротация челюсти нижней вниз и назад. То есть сама челюсть, если ее ротировать по часовой стрелке, лучше в эту сторону, чтобы не путаться со стрелками, да? по часовой стрелке, то это улучшит класс, если он был третьим. Но раскроет прикус, очевидно. Поэтому, конечно, такой механизм, он в основном применим в ситуациях, когда у пациента нет открытого прикуса, а лучше какое-то есть глубокое обратное перекрытие. Да? Тогда мы можем вращать нижнюю челюсть вниз и назад, и улучшать, таким образом, класс и профиль, и выраженность третьего класса снижать. Ну, естественно, естественно, достигается, это как любая ротация нижней челюсти вниз и назад, по традиционным представлениям, экструзии маляров. А экструзия маляров достигается, как вы понимаете, при третьем классе, чаще всего экструзии верхних маляров. Да? И вот тут возникает вопрос, а есть ли действительно какая-то разница, какие маляры экструзировать, там нижние, допустим, или верхние, если мы корректируем, например, третий класс, да? Но вот, получается, что есть. И здесь мы должны подойти вообще к теме, в принципе, коррекции второго и третьего класса за счет ротации окклюзионной плоскости. Плохо понимаемая тема. Давайте вот постараемся сейчас ее так вот именно на пальцах, в прямом смысле, прояснить. Итак, есть ротация окклюзионной плоскости, которая представляет собой, как мы понимаем, поворот линии смыкания верхнего и нижнего зубных рядов. Да? Это и есть окклюзионная плоскость. И когда она куда-то вращается, значит, соответственно, по часовой или против часовой стрелки, то класс меняется. Тут надо разделить сразу, что ротация окклюзионной плоскости может быть по двум причинам. Первая – это ротация самих зубных рядов, не челюстей, зубных рядов. Ротация зубных рядов подразумевает, что сами зубы, Стоящий внутри кости. Да, объединенный дугой. И вот зубной ряд. Как единый биомеханический объект. То есть совокупность 14 зубов. Объединенных дугой. Да, может внутри челюсти вращаться. Но, например. Мы привыкли, что нижняя челюсть. Да, сама по себе может вращаться. Но при этом может вращаться и нижний зубной ряд. Внутри этой челюсти. То есть не сама челюсть. А зубной ряд. Совокупность зубов внутри кости. Тоже может совершать повороты. И вот это совершенно разные вещи: ротация зубного ряда и ротация челюсти. На верхней челюсти, слава богу, такого выбора нету. Верхней челюсти у нас мы как бы вращать не умеем с вами, да, поэтому можем вращать только верхний зубной ряд внутри челюсти. А вот с нижней, возможно, оба варианта: и ротация зубного ряда нижнего, и ротация самой нижней челюсти. Итак, если мы говорим про ротацию по часовой стрелке, да? вот такую, как она достигается: нижний зубной ряд ротируется по часовой стрелке. Например, эластиками второго класса, да, мы уже говорили, эластики второго класса, как вы знаете, ротирует нижний зубной ряд по часовой стрелке с экструзией маляров, да, и протрузией резов. Как это корректирует класс? Ну, достаточно очевидно, что если нижний зубной ряд вращается по часовой, то он вращается вперед. Иногда как бы трудно понять какие-то такие вроде простые, вроде ну, геометрические вещи. Поэтому надо прямо утрировать. Допустим, вот это нижний зубной ряд. У меня больше ничего под руками не было, пардон. И вот он вращается вперед. Да? Если мы прямо утрируем, вот это маляры, вот это резцы. Да? Поворачиваем по часовой. ну Очевидно, маляры смещаются вперед. Да? Значит, это улучшает класс, если он был второй, ухудшает, если он был третий. Это нижний зубной ряд. Если мы повернули только нижний зубной ряд, не челюсть, а зубы вот так вот, то нам нужно повернуть и верхний зубной ряд вот так, да, тоже по часовой, чтобы они просто были параллельны друг другу, чтобы не получилось, что они не конгруентны, не параллельны, да. Поэтому верхний зубной ряд, если мы вращаем по часовой, это достигается или эластиками второго класса, или тягой, Окклюзионные центра сопротивления, например, обычная низкая тяга при дистерризации от винта 5-6, от винта подскулового, от винта ретромолярного, от любого винта тяга ниже окклюзионнее центра сопротивления, назад тоже будет вращать верхний зубной ряд вот таким образом по часовой стрелке. Соответственно, тоже понятно, если вот это резцы и это верхний зубной ряд, он вращается вот так, то он резцы уходит назад. Очевидно, что ротация по часовой верхнего зубного ряда приводит к улучшению класса, если он был вторым. Да? И к ухудшению, если он был третьим, например, до этого. Итак, ротация окклюзионной плоскости как продукт, как результат вращения зубных рядов, ротация окклюзионной плоскости по часовой стрелке, она улучшает второй класс, если он был вторым, да? смещает его в сторону более первого. Ухудшает третий класс, если он был третьим. Но что происходит при этом, мы знаем. Если нижний зубной ряд вращается по часовой с экструзией моляров, то эта самая экструзия моляров у взрослого человека, у которого нет роста ветви челюсти, приводит по традиционным представлению к ротации челюсти вниз и назад. То есть нижняя челюсть поворачивается тоже вниз и назад по часовой из-за вот этой ротации нижнего зубного ряда по часовой и экструзии моляров. А ротация челюсти вниз, нижней челюсти по часовой. Это ротация вниз и назад. Вниз и назад в суставе. Это ухудшает кластеру. Это получается, что ротация окклюзионной плоскости как результат вращения нижней челюсти по часовой стрелке класс ухудшает, если он был вторым, и улучшает, если он был третьим. Вот такой парадокс. Соответственно, итоговый результат зависит от сочетания вращения зубных рядов и вращения челюсти. Но, как правило, любое все-таки вращение часовой стрелке окклюзионной плоскости, которая улучшает класс 2, если он был вторым, и приводит все-таки к экструзии маляров, а оно должно приводить к экструзии маляров, к сожалению, ухудшает одновременно второй класс за счет ротации челюсти вниз и назад, и поэтому не очень-то эффективно. Но вот при третьем классе поворачивать нижнюю челюсть назад нам выгодно. Но ротация окклюзионной плоскости как результат вращения зубных рядов при третьем классе должна быть в противоположную сторону. То есть, если у нас, например, зубные ряды, верхний, нижний, будут вращаться против часовой стрелки, например, верхний зубной ряд против, да, то резцы уходят назад. Нижний зубной ряд, резцы уходят назад. Извиняюсь, а верхний я перепутал, верхний уходит вперед, конечно. Если это верхний сейчас зубной ряд, да, и он вращается против часовой, да, то легче сказать про маляры, вот маляры, они уходят Вперед, да? Итак, ротация против часовой стрелки, получается, поворачивает э, таким образом зубные ряды, что если класс был третий, он улучшается в сторону первого. Да? При этом экструзия, на данном случае уже верхних маляров, как результат вращения верхнего зубного ряда, да, уже в свою очередь приводит к вращению нижней челюсти все время опять по часовой. То есть нижняя челюсть опять вращается по часовой, как и при втором, так и при третьем классе при эластиках за счет экструзии маляров. И это, в свою очередь, приводит уже к улучшению третьего класса и к ухудшению второго. Вот такая комбинация по совокупности да, имеет место при вращениях окклюзионной плоскости. Есть еще альтернативные точки зрения, и некоторые врачи путаются на разных семинарах, слыша разные вещи совершенно. И если во всех учебниках написано, что при экструзии маляров челюсть нижняя вращается по часовой, вниз и назад, то иногда как бы можно услышать альтернативные точки зрения, они путают врачей. Разъясню, что при экструзии маляров, выравнивание так называемой задней окклюзионной плоскости, нижняя челюсть адаптируется и смещается вперед, вращаясь против часовой. Если вы подумаете, как такое может быть, то есть вот взрослый человек, да, я, например, сижу, у меня все зубы сомкнуты, и мне сейчас экструзируют маляры. То есть, иными словами, я что-то между малярами положу себе, там, спичку, например. Положил на задние зубы какой-то предмет, который мне завысил прикус. Да? Но при этом я хочу, чтобы челюсть через... не назад повернулась, не вниз, а при этом, наоборот, повернулась вперед и вверх, против часовой стрелки, улучшая класс. Тогда что должно произойти? Должно произойти вращение вокруг этого окклюзионного препятствия. Да? Не в сустае а вокруг препятствия. И таким образом это возможно только если мыщелок... Пойдет в дистракцию. То есть, если вы экструзируете маляры взрослому человеку и хотите, чтобы при этом челюсть повернулась челюсть против часовой стрелки с улучшением второго класса, то обязательно по геометрии должна произойти дистракция в суставе, что по традиционным представлениям не считается стабильным, не считается здоровым, потому что повышается верхний суставной размер. И как бы на 1-2 мм это еще допустимо, но дальше это уже нестабильно. Головка не находится в стабильном ортопедическом положении в ямке с диском а находится на скате суставного бугорка, что не есть хорошо. И может, в принципе, приводить, как правило, к двойному прикусу в будущем, к нестабильности ортопедической, возможно, к соскакиванию диска опять куда-то и так далее, что, в принципе, мы в традиционной ордонтии не считаем нормальным. Итак, это вот было краткое такое резюме по ротации клюзиной плоскости. Краткое резюме ротация нижней челюсти по часовой стрелке, которая происходит в большинстве ситуаций с экструзией маляров. При ластиках 3-го, 2 класса она ухудшает 2-й класс, улучшает 3 за счет повышения, правда, высоты лица немножко. Ротация окклюзионной плоскости, как результат ротации зубных рядов, верхнего и нижнего зубных рядов, по часовой стрелке корректирует второй й класс, смещает в сторону 1 а против часовой стрелки улучшает, если класс был третьим, в сторону 1-го, да. Вот таким вот образом это происходит, но при и том, и другом вращении окклюзионных плоскостей от зубных рядов происходит экструзия маляров, которая, в свою очередь, ротирует саму челюсть еще раз по часовой, таким образом ухудшает второй класс и улучшает третий. Вот. Собственно, надеюсь, вы не запутались, но, конечно, подробнее это надо обсуждать в диаграммах, схемах, на семинаре с примерами. Сейчас постарался на пальцах так немножечко объяснить. Если после видео будут все равно вопросы, что-то непонятно, не стесняйтесь, спрашивайте, как всегда. А я прощаюсь на этом с вами. Так длинное видео. Спасибо, если досмотрели до конца. До новых встреч на семинарах, вебинарах, прямых эфирах и в данных видео из рубрики Конспект семинара. Пока-пока. Спасибо за внимание.